Всех еще раз приветствую. Меня зовут Андрей Замаренов, я являюсь продукт-менеджером по оборудованию для видеонаблюдения в компании Эпиматика. Также рядом со мной сидит мой коллега Сергей Костюков, наш технический буру, он присел инженер тоже по CCTV продуктам. Он будет сегодня отвечать на сообщения в чате и также помогать, если вдруг. Возникнут вопросы технического рода, ну и вообще любого вопроса, он поможет на них а, ответить. А, собственно, рад всех приветствовать. Давайте тогда начинать. Ну, вкратце, а, давайте начнем. Вдруг кто не знает, для новых, для новых участников, а, вдруг, кто не знает о оборудовании сайт, я вкратце расскажу, не буду долго заострять на этом внимание. Ну, кто не знает, Монсайт – это производитель именно IP-оборудования для видеонаблюдения, аналоговых решений у него нету, то есть исключительно IP-оборудование, IP-камеры, видеорегистраторы, программное обеспечение. Так, у нас комментарий, что ничего не слышно. Друзья, скажите, пожалуйста, у всех... поэтому давайте продолжим. Сейчас вот нет. Нету. А сейчас? Можете написать, кто-нибудь слышит вот, есть ли звук? Нет. Пишу, звук есть. А сейчас есть звук. Все отлично, звук есть, давайте продолжим. Собственно, я остановился на том, что Монсайт – это производитель IP-оборудования, то есть IP-камеры, видеорегистраторы, сетевые аксессуары и программное обеспечение к ним. Компания достаточно молодая, основана была в 2011 году. На данный момент компании имеются офисы в Соединенных Штатах Америки и офис также в Корее. и Головной офис находится в Китае в городе Сямы, там же находится производственный центр и отделы Редни. Собственно, за, за время существования компании, компания достаточно серьезно выросла, оборудование компании MailSite присутствует в более чем в 80 странах мира, Uh, у них имеется полный производственный цикл с процентом брака меньше, чем 0,71%, что подтверждается вот в нашей компании за долгий опыт uh, совместной работы. Uh, ну, действительно, процент брака он был меньше, меньше даже данных значений. И также Майлсайт обладает собственным R&D-центром. Uh, более 50% персонала задействовано R&D, uh, достаточно много средств активно, активно тратится в R&D, непосредственно в новой разработки оборудования, программного обеспечения и так далее. Ну и, собственно, имеет полный производственный цикл. То есть все оборудование как раз производится непосредственно в компании на ее мощностях. Но это вот для тех, кто не знает, кто такие mail это оборудование профессиональное, то есть оборудование этой компании присутствует в более 80 странах мира и в том числе на самых серьезных объектах. Это такие как аэропорты, банки, медицинские учреждения, это различного рода образовательные учреждения, то есть этому производителю доверяют самые серьезные объекты. У нас в России мы являемся экзизивным дистрибьютором на территории России, также на территории некоторых стран СНГ. Собственно, непосредственно склады и сервисные центры и находятся непосредственно в Москве. Собственно, хотел бы рассказать сегодня вкратце о новинках, оборудования, которое появилось в 2019 году. У нас обновились ряд линеек, появилось новое оборудование, о котором сегодня расскажу. Также хотелось бы рассказать о глобальном обновлении программного обеспечения, ну и вкратце рассказать об основных в основных преимуществах, в основных фишках этого производителя. Собственно, вот такой у нас примерная, примерная карта. Давайте тогда начнем. Ну, в первую очередь, что хотелось рассказать. У нас, у моего сайта появилась 8-мегапиксельная линейка IP-камер с разрешением 4К. А до этого камеры 8-мегапикселей были доступны только в линейке камер Pro-серии. с количеством 30 кадров в секунду. Ну и, соответственно, эти решения были достаточно дорогими. То есть там розничные цены камер начинались где-то от 30 тысяч рублей. На данный момент появились, появились видеокамеры с разрешением 4К в серии мини. Они появились с количеством 15 кадров в секунду, что вполне себе достаточно для большинства объектов видеонаблюдения. У меня тут в чате пишут, что звука нету. Сергей, у нас есть звук? Мне вот пишут, что звук есть. Друзья, напишите, у кого звук, звук есть, у кого? у кого нету. Я попробую сейчас вот обновить страницу еще раз. Друзья, сейчас есть звук? Напишите, пожалуйста, в чат. Так, ждем первого комментария. Пишут все в порядке, звук есть. Надеюсь, что больше задержек не будет. Отлично. Спасибо большое, друзья. Спасибо, что написали. Давайте продолжим. Собственно, я говорил о том, что появляются видеокамеры с разрешением 8 мегапикселей, 4К, в линейке мини. Ну и, собственно, на экране вы можете видеть вот это самое бюджетное решение, самое доступное решение видеокамер с разрешением 4К. Это... Цилиндрическая камера с объективом 4 мм, с ЭК-подсветкой 30 метров, уже непосредственно с разрешением 4К, и розничная ее цена стали 15 990 рублей, что достаточно бюджетно. И основное, главное преимущество видеокамер с разрешением 4К, это, безусловно, больше детализации и возможность, возможность осуществлять видеоконтроль вдаль. То есть не только по горизонтали и вертикали, но мы можем контролировать какие-то удаленные объекты. На записях мы можем приближать, приближать какие-то отдаленные кадры для того, чтобы, например, определить либо номер автомобиля, либо, например, увидеть какую-то лиц, которая стоит вдали на расстоянии более чем 80 метров. Но, безусловно, видеокамера с разрешением 2 мегапикселя. Такого, безусловно, не позволяют. Ну, одно из важнейших преимуществ использования видеокамер 4К это, безусловно, возможность сократить количество камер на объекте, потому что одной камеры можно контролировать ну, гораздо большую площадь. Собственно, предыдущая камера, которую я а, показывал, это была видеокамера с фиксированным объективом. Также появилась видеокамера из линейки Mini с бриофокально-моторизированным объективом 3 3,12 мм с автофокусом. А, ну, что хотелось бы отдельно сказать, это то, что а, ну, проведя такой некий конкурентный анализ вообще из того, что есть сейчас в данный момент на рынке, я обнаружил, что... Ближайшие аналоги, они существенно дороже, что является достаточно там, серьезным преимуществом в выборе наших камер. Есть, вот, следующая, след, следующая камера за ней, она имеет как раз вариофокальный объектив, моторизированный. Ну и также видеокамеры с разрешением 8 мегапикселей 15 кадров в секунду появились в линейке PRO. А, ну вот, вы видите купольную камеру. А, ну, там одно из главных а, отличий там, серии PRO это большая дальность а, и подсветки, это, соответственно, наличие встроенного микрофона а, и аудиовыхода, наличие также тревожных входов выходов, что немаловажно для там, построения а, объектов а, вместе с, например, системой контроля, доступа. Ну и, соответственно, наличие IP67 и К10 классовой защиты. В купольном исполнении также, также они присутствуют. Ну, как, как я уже говорил, мы безусловно столкнемся с тем, что будут обновляться камеры, 2 мегапикселя формат будет в дальнейшем отходить. Безусловно, будут появляться все больше и больше в проектах камеры с разрешением 8 мегапикселей, за счет того, что мы уменьшаем число, количество камер на объекте, в первую очередь, ну и современные коды сжатия позволяют экономить место на жестком диске, что немаловажно, и этих решений будет появляться все больше и больше, а с учетом того, что ну, цена становится гораздо демократичнее, а возможности заказчик получает гораздо больше. Это вот первое первый, первый первый раздел новинок, да, то есть это появление доступных достаточно доступных камер с разрешением 8 мегапикселей. Следующее, что хотелось рассказать, что достаточно интересно, у нас существенно серьезно обновилась линейка панорамных камер, линейка фишай камер. То есть, если раньше те, кто работал с оборудованием Milesight, знают, что у нас была одна камера, слева ее можно было не видеть, вот в исполнении, в исполнении, в круглом исполнении как раз, это было достаточно... Серьезная, мощная, навороченная камера, 12-мегапиксельная, фиша камера 360 градусов, очень продвинутая камера, единственное, что отталкивало покупателей от нее, это достаточно была высокая цена, потому что она стоила где-то около 48 тысяч рублей в розницу, что существенно, достаточно существенная стоимость. Моносайт обновил э, линейку панорамных камер. Во-первых, они добавили новую э, цилиндрическую панорамную камеру. Вот они расскажу чуть-чуть позже, потому что она уникальная для ну, нашего рынка, и мирового рынка видеонаблюдения, это их собственная разработка. Э, и также появилась более бюджетная версия э, фишай-камеры э, слева с разрешением не 12, а 5 мегапикселей, но с гораздо более доступной ценой. Ну, собственно, сейчас я, я как раз об этих решениях расскажу. Первое, да, это появилась цилиндрическая камера в мини-исполнении, в достаточно компактном исполнении с горизонтальным углом обзора 180 градусов. И по вертикали, соответственно, угол обзора 95 градусов. Это 5-мегапиксельное решение, снимающее 30 кадров в секунду из интересного здесь есть ИК подсветка, встроенный микрофон, поддержка карточек SD и вот это очень интересное решение за счет доступной цены, цена сопоставима с обычной камерой цилиндрической мини серии. Мы старались, старался очень делать эту камеру как можно более доступной для всех. Для пользователей. Ну и подобного решения, как я уже говорил, нет ни у кого. Мы, используя одну камеру, можем обозревать, обозревать полноценный 180 градусов. Еще многих отталкивали фиша решение, потому что не всем нравилось то, что они изначально по умолчанию снимают в шаре, и картинку нужно было раскладывать для получения нужного изображения. Но, собственно, здесь Камера снимает в нормальном, привычном для нас э, размере э, и, соответственно, охватывает достаточно большую площадь. Э, ну, вариантов использования масса э, мы в самое ближайшее время, мы, э, они будут доступны у нас э, со склада, поэтому если есть желание протестировать, взять на тест, мы с радостью, с радостью выпишем. Ну и подобного рода решения достаточно бюджетно можно решать большое количество задач, на мой взгляд. Потенциал он огромен. Ну и также хотелось обратить внимание, что достаточно будет удобная установка, то есть непосредственно там разъем подключения находится, находится внутри камеры, что достаточно, все достаточно удобно. Плюс она в очень компактном исполнении, что рассчитываем, что камера будет достаточно успешна на нашем рынке. Ну, так как я говорил уже раньше, обновилась, обновилась камера, появилась версия фишай-камеры вот в таком круглом исполнении на 5 мегапикселей она стала гораздо, гораздо доступнее. Единственное, что у нее нет тревожных ходов-выходов, в отличие от ну, более старшей версии 16 мегапикселей. Но, соответственно, все вот основные преимущества она сохранила, безусловно. У нее достаточно уникальное тоже исполнение, у нее безвинтовая конструкция. Камера очень компактная, у нее присутствует такая подсветка, есть возможность как настенного, так и потолочного исполнения. И самое важное, что здесь есть, это ну, камера может, имеет 7 моделей отображения, да, то есть по умолчанию шар, но есть достаточно гибкая возможность настроить картинку так, как вам нужно, и самое правильное, что есть, это ну, так, так называемый деварп, это возможность одну камеру, да, то есть с одной камеры транслировать картинку на четыре отдельных независимых канала, то есть, что достаточно, что достаточно удобно, то есть мы можем очень гибко настроить систему. Ну, соответственно, Разрешение 5 мегапикселей, цена, как видите, существенно снижена, то есть с 46-48 тысяч рублей, то есть розничная цена это 16 990, ну и это, проведя такой небольшой анализ, это очень конкурентное решение на рынке. Собственно, это вот те новинки, которые появились в линейке панорамных видеокамер. Если продолжим тогда линейкой камер, ну, может, многие из вас знают, мы на выставках анонсировали, показывали линейки камер с распознаванием автомобильных номеров. Собственно, у нас вот в последнем актуальном прайс появилась полноценная линейка видеокамер со встроенной аналитикой распознавания номеров. То есть они доступны в четырех вариантах исполнения. Левый самый вариант это – это камера мини-серии с вариофокальными объективами. Там есть два варианта объективов. Дальше идет, соответственно, цилиндрическая камера Pro серия. То есть еще больше вариантов объективов. Присутствует у нее больше дальности к подсветке, наличие аудиовходов и, что немаловажно, тревожных ходов-выходов для допустим, интеграции ну, вот, камеры с аналитикой распознавания номеров с какими-то другими системами. Да? То есть например, мы можем настроить, что при а, распознавании определенного автомобильного номера а, мы можем дать команду, например, на открытие шлагбаума. То есть вот, используя камеры Pro-серии, потому что мини-серии а, тревожных входов, выходов нету. Про есть. Соответственно, также в варианте в корпусном исполнении для установки в гермо и вариант ПТЗ, цилиндрической ПТЗ-камеры. Ну, собственно, что данные камеры могут. На предыдущем слайде вы могли видеть, что они имеют частоту кадров 60, как могут снимать изображение с частотой кадров в 60 кадров в секунду. Собственно, данные видеокамеры могут распознавать номера автомобилей на скоростях до 120 километров в час. Имеют 95 процентов точности распознавания. Непосредственно в саму камеру зашита база номеров из 50 стран мира, то есть там полная база номеров СНГ. И также есть непосредственно внутри камеры поиск по распознанным номерам. Что еще важно, также есть белый список и черный список. То есть мы можем, опять же, достаточно гибко настроить, что при распознавании определенного номера мы можем там, давать команду на определенные действия камеры. Да? То есть, например, там, отображать тревогу или отправлять какое-то сообщение. А, собственно, линейка полноценная, видеокамера уже ну, доступна к заказу, она есть у нас в прайс-листе. Пишут у нас опять, нет звука и видео. Сейчас попробую обновить страничку. Друзья, подскажите, пожалуйста, сейчас есть звук видео. Все ли у нас работает хорошо, что мы могли продолжить. Спасибо, отлично. А, ну, а, мы а, разговаривали о линейке камер с распознаванием автомобильных номеров. Я как раз хотел рассказать о главных преимуществах. Безусловно, главное, наверное, преимущество использования вот подобного рода решений – это экономия на мощностях. То есть, а, безусловно, цена а, на камеры она выше, чем на обыкновенную камеру, да, без подобного рода аналитики, но за счет того, что в видеокамерах используются более мощные процессоры, э, которые плюс э, камера снимает с, с достаточно большим э, количеством кадров в секунду, но на выходе при расчете э, объекта мы достаточно существенно экономим на мощностях, потому что вся аналитика происходит непосредственно за счет камеры, и мы э, на мощностях серверов у нас есть образцы для тестирования То есть, если у, есть желание у кого-то протестировать подобного рода решения мы можем выписать предоставить оборудование на тест для того чтобы понять как как это работает Про камеры еще немножко расскажу. У нас в 2019 году происходит такое незначительное маленькое обновление. У нас все камеры, которые были с варифокально-моторизированным объективом 2,8-12 миллиметров, объектив вот этот снимается с производства и появляется замена объективом чуть с большими углами обзора. С, ну, 2,7-13,5 мм. Вот, пожалуйста, там, те, кто использует наше оборудование, каких-то проектов, будьте внимательны, что новые поставки, они уже будут с, вот, с объективом 2,7-13,5 миллиметров. Происходит такое обновление объективов. Также у нас в 2019 году обновляется Существенно расширяется линейка видеорегистраторов. Для тех, кто не знал, у нас есть несколько линейк видеорегистраторов. Это линейка тысячная, линейка пятитысячная, семитысячная и восьмитысячная. Я тут вкратце расскажу, в чем их основные отличия. Ну, первое и самое главное отличие – это в количестве жестких дисков на регистратор. То есть вот у нас... Младшая линейка есть регистраторов тысячной серии. Ну, вот так вот они выглядят. Кто не видел, многие уже знают. Это достаточно компактное исполнение. Ну, по размерам сам видеорегистратор не больше, чем ну, обыкновенный телефон. То есть даже, да, даже меньше. У меня в руках достаточно небольшой телефон, там диагональю 5, 5, 5 дюймов экран. То есть достаточно компактное решение. Но, несмотря на это, это полноценный видеорегистратор, имеющий поддержку двух жестких дисков 2,5 дюйма до 2 терабайт каждый. И, соответственно, имеющий полную мощность, поддержку камер 4К, 9 каналов. У нас младшая линейка начинается от 9 каналов. И, соответственно, поддержку всей аналитики с камер и всех основных функций. Прошивка для видеорегистраторов, она единая для всех линейок. Соответственно, старшая, более старшая серия, это 5000 серия, она на два жестких диска. Есть а, как раз версии с портами и без портов Дальше идет 7000 линейка, она на 4 жестких диска и имеет уже поддержку RAID. А, и 8000 линейка имеет поддержку двух мониторов независимых и также имеет поддержку RAID. Этим отличаются линейки видеорегистраторов. Но вот на данном слайде вы можете видеть, что у нас обновилась 5000 линейка, добавилось, если у нас раньше были решения только на 16, на 32 канала, то сейчас появилось решение регистраторов на 8 каналов, на 8 каналов с по портами, на 16 каналов с по портами. То есть ну, достаточно существенно обновилось количество регистраторов, то есть можно подобрать под разные задачи. А, ну и что хотелось также сказать, вот что 5000, что 7000, 8000 линейка, они под 19-дюймовую стойку, в комплекте идут крепления под, под стойку непосредственно. То есть они все подходят. Собственно, в 7000-й э, линейке также появились э, 16-канальные регистраторы э, с 16 по портами э, То есть ну, расширя расширяются возможные ну, варианты, варианты э, видеорегистраторов. Также э, у нас произошло... Э, такое достаточно глобальное обновление программного обеспечения, как для видеокамер, так для видеорегистраторов, так и ну, для программных продуктов Майл-сайта. Ну, первое, что появилось, ну, во-первых, у нас перестал присутствовать такой элемент, как пароль по умолчанию. То есть, если раньше при покупки любого устройства, будь то видеокамера, будь то видеорегистратор, необходимо было ввести, ну, был, существовал некий пароль по умолчанию, соответственно, там, через который можно было зайти в само устройство, в веб-интерфейс устройства. То есть сейчас ну, его убрали, то есть при там, покупке первого подключения устройства необходимо его ввести, то есть появился такой нюанс которые можно учитывать. Следующее, что обновилось, достаточно удобно, это отображение веб-интерфейса устройств без необходимости установки каких-то дополнительных плагинов. То есть мы можем сразу непосредственно зайти через браузер веб-интерфейс устройства, никакие плагины устанавливать не нужно, то есть, соответственно, камера или устройство, или будь то камера, будь то видеорегистратор будут, соответственно, там... Веб-интерфейс будет доступен по умолчанию. В видеорегистраторах появилась очень интересная функция N 1. Я вот о ней расскажу сейчас чуть поподробнее, чуть-чуть буквально позже. Также вот хотелось рассказать, что для программного обеспечения у нас появилось несколько новых возможностей. Ну, Но, во-первых... Мой сайт обновил свои сервера для подключения к устройствам через режим P2P. Вот если мы хотим подключиться к устройству без статического IP-адреса, то есть используя, если у нас, допустим, динамический IP-адрес, то через режим можно достаточно быстро подключиться к устройству. Сейчас все очень очень стабильно работает, и с последним обновлением появилась возможность подключаться вот подобным образом не только через мобильное приложение MailSite, но и также через CMS, что достаточно удобно. то есть Можно использовать CMS для удаленного контроля за устройствами, и можно не переживать, есть у нас или нет статического IP-адреса. Также появилась версия Smart Tools, это программа для поиска, настройки устройств MailSite, включающая в себя ну, такие базовые стандартные вещи, как калькулятор объектива, калькулятор дискового пространства. Ну, появилась версия для macOS, что тоже достаточно удобно, То есть те, кто пользуется Mac, могут настраивать, удаленно искать в сети устройства Майл-сайта про функцию вот n плюс 1 хотелось бы рассказать достаточно интересная интересная функция вот в этом ценовом сегменте я не видел чтобы у каких-то конкурентов это было реализовано появилась возможность назначить устройство мастер Slave. то есть появилась возможность если у вас несколько регистраторов видеорегистраторов которые записывают изображение с камер то можно назначить резервный видеорегистратор, то есть, который вот как раз на схеме, да, все достаточно понятно, который будет иметь функцию slave, то есть, если у вас какая то основ... связь с основным каким-то видеорегистратором прервалась, то он может взять на себя запись с камер. И при... И при, соответственно, восстановлении подключения основного регистратора, да, то есть если проблемы с сетью исправлены, то он сам будет копировать все, все данные, весь архив на основное устройство. То есть достаточно такая интересная функция. Вот она доступна с обновлением, последним обновлением прошивки. Соответственно, вот Сергей как раз меня поправил в чате, до 32 регистраторов может резервироваться одним запасным. Это, соответственно, вот про, обновление, про обновление программного обеспечения. Также хочется напомнить, что помимо CMS у нас есть непосредственно программа VMS для записи видео с камер. Она есть как в версии Lite, так и в версии Pro, имеющий клиент серверную архитектуру. Соответственно, в версии, в версии Pro мы предоставляем это программное обеспечение бесплатно. Оно русифицировано и мы его предоставляем путем оно ну, становится доступным путем лицензирования. То есть, если вам вы хотите сделать какой-то объект на, на нашем программном обеспечении, MailSite, то можете связаться с техническим отделом, соответственно, при покупке камер MailSite. Программное обеспечение предоставляется бесплатно, вам выдадут лицензию, соответственно, можно использовать это программное обеспечение. Оно базовое, но оно используется на разных родах объектов, как в России, так и так и за рубежом. Вот Я знаю, что оно используется в аэропорту, допустим, в Новой Гвинеи, используется программное обеспечение Майлсайта в можно протестировать, попробовать, если интересно. Также сегодня хотелось бы вот, ну, вкратце рассказать, очень часто задают вопросы там, наши покупатели, потенциальные партнеры, вот в чем кратко основные преимущества Майлсайта вот, для, для заказчиков, и вот об этом хотелось бы немножко поговорить тоже. Сегодня Вот первое, что хотелось сказать и напомнить, вот все наши IP-камеры MailSite, даже вот базовая линейка камер, относится к серии Starlight. То есть это видеокамеры с высокой светочувствительностью. У нас вот базово на двух мегапикселях наших решений светочувствительность достигает двухтысячных люкса, что позволяет получать картинку в условиях недостаточной освещенности ну, гораздо лучшего качества. То есть сейчас, в 2015 году, все производители ну, научились делать достаточно качественное видео, особенно днем, очень сложно различить и сравнить качество видеозаписи, но все меняется с точностью до наоборот, когда мы начинаем рассматривать картинку в условиях ночного освещения, ну и ряд технологий, которые присутствуют у нас даже в самых бюджетных линейках камер, они позволяют получать картинку гораздо более высокого качества, то есть это во-первых, высокочувствительная матрица и второе, это умная подсветка второго поколения которая позволяет регулировать интенсивность излучения, то есть вот в паре как раз это дает возможность получить вот картинку гораздо лучшего качества. А как известно, все проблемы с видеонаблюдением, они как раз происходят в ночное время. Противоправные действия по статистике как раз происходят чаще именно тогда. То есть вот наш, такой, наверное, Один из важнейших плюсов – это работа в условиях недостаточной освещенности. А, ну... Дальше также хотелось напомнить, вот многие знают, те, кто партнеры работают с нами, что у нас есть поддержка SIP протокола Это достаточно важный момент. Мы можем строить системы в интеграции с разными, с разными сферами, например, такие как IP-телефония или видеоконференц-связь. То есть абсолютно любой видеокамерой MailSite есть поддержка СИП-протокола, что позволяет, э -э, камера может звонить на устройство определенное, будь то IP-телефон, будь то терминал видеоконференц-связи. И, соответственно, непосредственно имеется возможность э -э, обратный, э -э, обратного процесса. То есть мы можем позвонить на видеокамеру, мы можем, э -э, если IP-телефон, имеет функцию видеозвонков, он может получить картинку с IP-камеры по 264-му коду. и также, если в видеокамере присутствует микрофон, можно также увидеть, получить, получить звук. То есть Возможности применения существенно возрастают, то есть мы можем реализовывать какие-то проекты вот в связке, что может быть достаточно достаточно интересно. Ну и очень интересные как раз очень интересные проекты в КУПе с видеоконференц-связью. Опять же, мы можем для участников видеоконференц-связи подтягивать в, в митинге картинку непосредственно с IP-камер для какого-то обсуждения, что происходит на объекте. Мы можем использовать IP-камеры Майл-сайта, ну, как такой как такой удаленный, удаленный пункт, да, то есть осмотрим, Мы например, можем смотреть, если компании пользуются видеоконференц-связь, мы можем смотреть, что происходит на каких-то объектах, настройках, и непосредственно обсуждать. То есть в данном ценовом сегменте вот, видеокамер только у Майлсайта есть вот поддержка СИП протокола и, ну, что является достаточно, достаточно серьезным преимуществом. Следующее, вот, о чем тоже хотелось бы рассказать, у нас э, имеется множество уникальных вариантов исполнения, как видеокамер, так и видеорегистраторов. Хотелось бы тоже заакцентировать на это внимание. Э, первое, соответственно, у нас есть версии камер с непосредственно разъемами внутри камеры. У камер нет никаких хвостов, что достаточно удобно для монтажа. Непосредственно всю коммутацию можно, вся, вся коммутация находится в, в самих видеокамерах. Это доступно как для купольных а, камер, так и для цилиндрических. Ну и соответственно у нас есть уникальные корпуса видеорегистраторов, вот как я вам показывал, в очень компактном исполнении. И несмотря на это, это полноценные системы а, управления видеонаблюдением. Ну и также хочу напомнить, что во всех, во всех устройствах, во всех камерах MailSite есть поддержка видеоаналитики. Это в данный момент 10 функций. Изначально, вот если вы покупаете видеокамеру MailSite, эти функции они недоступны. Они становятся доступными путем приобретения лицензии, порядка сто, Стоимость ее около 1000 рублей в розничных ценах. Соответственно, одна лицензия открывает доступ для всех 10 функций. И имеется также поддержка этих функций у видеорегистраторов. То есть активировать их можно путем ввода ключа. Ключ можно получить у нас, предоставив MAC-адрес MAC камеры. И вот многие тоже спрашивают, зачем нужна функция видеоаналитики в камерах, ну, многие достаточно скептично относятся к ней, потому что какие-то серьезные аналитические функции можно решить только посредством использования мощного программного обеспечения, а функции, аналитические функции в камерах, они такие некие базовые. Считаю. Безусловно, там несколько лет назад это было так, но в данный момент ситуация достаточно серьезно меняется. Но, как вы знаете, архивы э, растут, и ну, первая функция вот, применения вот подобного рода аналитики в камерах это э, экономия архива. То есть мы и, безусловно, более удобный поиск по архиву. Мы можем оставлять некие метки, некие теги а, при срабатывании определенных аналитических функций. И непосредственно при поиске какого-то события в архиве мы можем использовать эти метки для того, чтобы найти нужный нам какой-то фрагмент определенный. Потому что просматривать несколько дней записи, это, конечно, очень тяжело. Соответственно, плюс, как я опять же говорил, это экономия на мощностях, то есть возможности процессоров камер растут, и непосредственно все аналитические функции, они обрабатываются самой, самой камерой. Ну, у нас есть достаточно интересные, есть некие базовые функции, ну, например, как вход в область, выход в область, пересечение линии, которые есть ну, у многих производителей. Но есть также такие вещи, как определение человека, когда камера может определить именно, что вот в кадре появился сейчас человек определенный. Она даже может сохранить его треки перемещения, ну и непосредственно придать определенную метку, да, то есть этому этому фрагменту, что вот в этот момент у нас появился человек и, соответственно, непосредственно там, либо начать запись, либо сработать тревогу, отправить пуш сообщения на мобильное приложение. Ну и такие интересные достаточно функции, как подсчет посетителей с возможностью отправки логов в формате CSV на почту. То есть вот эти функции, они все доступны. Если есть интерес протестировать, как работают вот аналитические функции в камерах, можете опять же обратиться обратиться к нам, и мы предоставим, предоставим ключ. Можно, можно посмотреть, как работают эти функции. Майлсайт заявил, ну, заявляет сейчас, что у них есть отдельные люди, отдельный, отдельный департамент, который вот, отвечает не только за аналитику, и отдельные инженеры, которые занимаются каждый раз улучшением вот этих вот аналитических, аналитических функций. Собственно, также хотелось добавить, что у нас появился официальный сайт, русскоязычный сайт, milesite.ru. На нем можно посмотреть все новинки, продукты. Там будут новости, соответственно, обо всех наших изменениях. То есть можно также пользоваться этим порталом. Если есть какие-то вопросы, собственно, можете написать Чат, мы на все обязательно ответим. Спасибо большое всем, кто, всем, кто присутствовал. Будем, будем сообщать обо всех новостях. И те новинки, которые о которых я рассказывал, в самое ближайшее время будут доступны уже непосредственно от нашего склада. Всем спасибо, до свидания.